Перехожу дорогу справа и я, слева наша остановка и Дом культуры. Перешел дорогу и отправился прямо в наш Дом культуры. Справа набережная, слева строительная. Сейчас я... подъехал к остановке здесь раньше была остановка нашей маршрутки, насколько я помню впереди раньше была улица Новаи впереди прям за столбом Новаи 2, 2. Комнат, мы вот справа еще одна была мотка для Вот 我我喝一口。 爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸 爸爸, 爸爸, 爸爸, 爸爸, 爸爸